Делали ремонт в двухкомнатной квартире. Квартира новостройка. Была полностью голая. Меняли систему отопления. Так вот лоджия застеклена. Лоджия холодная отделанным ДЭВ-панелями. Заменили балконный блок с большим остеклением. Здесь у нас кухня. Так, это у нас салузе. Вот с такими, такими жалеями вот спрятана вся внутрянка. Стоит защита от протечек, водонагреватель, счетчики, фильтра и прячется с такими вот же резинами. Здесь у нас ванна, осталось повесить зеркало, зеркало еще не повешено. Это такая кухня. Ой, комната. Да. Ты не считал, сколько на круг вышло ремонт? Ну, по полности, наверное, где-то около ремонта. Работа и материал, да, подключится. Ну, вот вообще подключится вот это, то есть работа там где-то тысяч, ну почти 400 пятьсот, наверное. Вот. И материал вот столько же. Mm -hmm. Ну, вся сантехника, вот это все, вот как бы. Все, да, люсты все люстра, и, по-моему, даже даже вот, вот эта мебель вот эта тоже была посчитана. То есть мебель это, смесители, смесителями. Вот, ванная. Потому что ванная тоже. Да, это она тогда хлопается. Вот так. Сейчас вот. открывается. Вот так. Внутренняя часть. и очень так, я даже не думал, что вот про такую штуку, и мужики сами подсказали, ну и вообще как бы это получается ребята подсказывали, что как делать, да. ну то есть много-много что это и по их совету,